Моя кола легко режется, потому что моя кола из будущего. Всем привет, я Ксю. И сегодня в меню Кока-Кола. Я приготовила банку, воронку, ложку, ножик, желатин, скотч, и самое главное кола. выливаем всю колу в банку. теперь насыпаем желатин в колу, насыпаем вторую пачку, вторую пачку насыпаем. берем ложку и размешиваем. А, мама! Нужно подождать, пока пена сладится. Пусть пока желатин набухает, а я займусь бутылкой. Берем бутылку и аккуратно снимаем этикетку. Этикетку пока откладываем, но не выкидываем. Теперь берем ножик и начинаем делать надрезы. Вырезаем вот таким образом. Теперь отремонтируем бутылку скотчем. Обматываем я согрел в микроволновке колу с желатином. Теперь я уберу пенку, чтобы желе было прозрачным. Теперь выливаем в подготовленную бутылку. Закрываем крышкой и ставим в холодильник на несколько часов, чтобы кола превратилось в желе. Желе сыло и теперь с него аккуратно снимаем бутылку. Трудом вытащила из бутылки, надела крышечку и надеваем этикеточку. И можно прикалываться над друзьями. Никола. На самом деле Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пока-пока!